Самое главное, перехожу к интересному, к тому, что за эти два с половиной года мы пришли к очень интересному проекту, который мы сейчас начинаем как бы реализовывать. Ну то есть мы тоже получили в зеркалах и разгадали определенную загадку. Вот. И мы пришли к осознанию, к пониманию самого себя. Я пришел к тому, что информация всегда есть. Обнулить ее? Ну, я бы сказал, нельзя. Энергия тоже есть. Значит, что? Мы должны осознать, понять себя и убрать в себе те программы, те структуры, которые резонируют с этой негативной информацией или энергией. Вот. То есть мы сами себя разрушаем. И когда человек говорит, мне нужна защита, от чего защищаться? Таким образом мы притягиваем негатив или информацию, или энергию, сами вступаем в этот резонанс. Значит, мы должны подойти к этому процессу осознанно понять, что происходит, почему я с этой информацией начинаю резонировать, почему она мне дана. И в процессе наших исследований мы пришли к многомерной модели осознанного творения. Это новый проект «Осознание понимания». Он реализован у нас в тренажерах для сознания. В 2018 году на берегу Невы у меня приходит это название. Я поделился с одним человеком. Он говорит, ну да, это интересно. Так вот, вот эта вот многомерная модель, многомерная модель осознанного творения, которую мы расшифровали, она складывается из 10 тренажеров. 10 тренажеров это э, начало и конец, то есть это завершенный проект. Мы его получали и буквально там, через полчаса выйдет э, значит, Вера Сергеевна Франк из Екатеринбурга, которая э, получила, так сказать, идеологию его. На данном значит, слайде э, это картинку, которую мы сделали, она более уже точно Вера Сергеевна объяснит. Э, значит, э, здесь 5 тренажеров. Покров, лад, эдем, жива, лира. Вот. Значит, это все работа с осознанностью, с пониманием себя. Покров, это значит работа с внутренним состоянием и выстраивает он наружный слой. Лад ладит с миром, ладит с энергиями рода. Не обнулять энергии, а именно преобразовать. Потому что нам энергия, если мы работаем со своими программами, таким образом мы, мы даем еще энергию своему роду. Эдем. Энергия, духовность, единение, могущества Это работа с маленьким ребенком. Живо, живая вода. Здесь, значит, не работа не с обнулением информации, не с энергией, а именно выстраивание структур, ассоциатов. И лира. И долго буду им любезны народу, что чувство доброе я лиры пробуждал. Значит, эти тренажеры, они пришли в течение полутора лет вот эти вот основные пять когда я стал их просчитывать ну, пришло слово да оно все есть вроде бы как бы это но оно приходило то есть оно в информационном пространстве есть и когда мы стали просчитывать а мы искали цифры тесла тройку шестерку девятку то мы просчитали покров единица лад двойка это тройка то есть это две наши ноги два, две основные как бы ну, два основные основания на котором стоит человек. Эдем и живо это левая и правая рука, ну и лира это наша голова. Поэтому покров единица, лад двойка, в сумме получилась тройка. Эдем и живо, двойка четверка, шестерка это наша гармония, это наше равновесие. Лира это шестерка, это гармония, но шестерка может трансформироваться в духовность. Поэтому таким образом мы нашли цифры тройку, шестерку, девятку. Но потом мы стали, пришла идея посмотреть их по потокам. Нисходящий вверх, исходящий поток. Вот. И когда мы стали смотреть 642, это все в интернете есть, получилось, что духовное тело растет и проявляется во всех измерениях. Если мы посмотрим, когда у нас тело сформировано, 246, то мы можем искусно переводить направление энергии, созидая новые тела и миры. Таким образом, мы пришли к структуре, к системе, что нету ни в одном информационном проекте но мы на этом не остановились и нас интересовал какой нам источник дал и откуда мы получили эту информацию и как я уже сказал Вера Сергеевна находится у нас живет на Урале вот. значит у нас приходит информация что эту информацию нам дали значит активная эра божественного братства хранителей откуда это название пришло а оно пришло из первых букв городов ариев Урала. Вот. Таким образом, когда мы просчитали активный аэробожественный образ сохранителя, мы получили тройку. А тройка позволяет определить, чего именно недостает миру человеку для его совершенства. Таким образом, у нас получился целостный человек, что позволило нам дальше как бы проводить исследования, получать информацию. Потому что 5 ну, э, тренажеров и это не целостная система. Вот. В итоге мы пришли к девяти. Когда я эти тренажеры а, распределил по меркаба, вот, то оказалась тоже интересная ситуация. У нас в процессе последнего года пришли еще четыре тренажера. Это Любовь, это Светоч, это Гармония, это Мани. Вот. Когда мы их расположили на Меркабо, мы увидели очень интересные вещи. Значит, любовь шестерка, лира шестерка, светоч девятка, гармония тройка. Жива двойка, дем четверка. И если сложить живу, лиру и дем, получается 12. Здесь тройка вверху. Здесь девятка остается, а здесь покров гармонии лад. Получается шестерка. То есть опять присутствуют цифры Тесла. Но вверху, так как у нас десятка, начало и конец, это любовь, шестерка, и мани, получение результата, четверка. В итоге получается десятка, как раз вся система начала складываться. Вот. Но когда мы просчитали вот эту вот всю сумму, получилось 37. Получается, что 37 в нумерологии... Тройка выражает творчество, личностный род, счастье, вдохновение, расширение сознания, талант. Вот. То есть в нумерологии тройка символ единения и целостности. Также это олицетворяет гармонию и равновесие. То, что цифра состоит и стоит первой, уравновешивает всю конструкцию и настраивает на созидание. Число 7 обозначает духовность, просветление, знание, религию, веру и ясновидение. Вот. То есть мы пришли к тому, что мы создали систему, мы, мы не создали, мы ее получили. И получили систему, где ну, эта система получается, символизирует высший свет, пребывающий в каждом человеке. То есть человек должен к этому идти, и система, тренажеры помогут к этому прийти, к тому, что мы пришли. Мы познали себя, мы осознаем свои поступки, осознаем себя. Вот. Ну, другую духовную часть Вера Сергеевна сейчас расскажет Значит, Основой всей этой системы являются все-таки кристаллы кварца Значит, Опять мы получаем в зеркалах и делаем запро... получаем информацию, делаем запросы и получается, что кристаллы в каждом тренажере основой является 6 видов кристаллов кварца А 6 видов кристаллов кварца природные, это опять 6 основных точек, это гексагональная структура а седьмой не правой поляризации, а правой модификации. Потому что он получается у нас в центре, который помогает уравновешивать эти природные кварцы и помогает человеку в течение суток создавать вот эту гексагональную стабильную структуру. Э, вот это вот правополяризованный кристалл кварца. Угу. У него есть, вот он так висит в барокамерах. Вот так он крутится. И когда человек его берет в руки... Он может перевернуть, поменять полярность. Он может ему навредить. Когда выращивается, нет, он висит. Здесь есть скобки, когда он выращивается, он крутится. Правополяризация. Он выращивается. Но дело в том, что в камере тысячи кубарцев. Они крутятся не с одной скоростью. И получается вопрос, правополяризованный или левополяризованный. Мало того, что у кристалла есть вот это низ, хотя он так висит растет он сюда, вверх здесь. А правая модификация, он односторонний. Видите? Потому что здесь, если вы посмотрите, правая поляризация посередине как раз идет раз, разделение кварца. И поэтому здесь может э, расслоение быть по структуре. Он может тогда давать нестабильную. И поэтому я пришел к шести природным, потому что правополяризованный, он как бы вводит человека в статику. Он не дает ему развития. А природный кварц, он является все-таки стремящимся к развитию. И мало того, что он, они все являются целебные, Они помогают. Но дело в том, что мы столкнулись с тем, что кварц природный, ну да, он может работать нестабильно. Поэтому мы обратили внимание на работу меридианов, активность органов по часам, здесь вы видите тоже опять шесть точек почему мы пришли к шести кварцам Таким образом мы выложили структуру кварцев. мы обратили внимание на, значит, на годовой цикл движения энергии ци я здесь ее перевернул она правильно тут расположена потому что рисунок был неправильно. вот тоже шесть основных точек вот. также по Эрту Бертону, Роберту Роберту робертурл у него тоже как бы шесть основных процессов. Последовательность 1 меридиана в суточном цикле тоже 6 имеет. Минимальный и максимальный. Но интересно, что я опять здесь нашел цифры Тесла. Тройку, шестерку, девятку. Здесь 12 меридианов. 12 меридианов это тройка. 24 часа это шестерка. А разделив 12 на, на 3. Четверка. Вот. Вот. Таким образом, вот мы пришли к структурам, которые как бы это. И в каждом тренажере у нас расположена своя система кварца, Потому что мы не можем иметь одну структуру в каждом кварце. Потому что в покрове это кварцы, которые работают на энергетику покровительства, защиты. В ладе это кварцы, которые работают с энергиями рода, с, с тем, чтобы человек был в гармонии с лирой. В лире это творчество, живо это вода. Вот, то есть в течение суток мы таким образом добились стабильной структуры. Это последний тренажер, который из системы. Это ЯЕСИМ. Он пришел всего лишь три дня назад. Почему он пришел? Потому что десятый тренажер как раз завершает систему нашей многомерной модели осознанного творения. Вот этот один тренажер, он соединяет пять тренажеров кров, лад, Эдем, Живу, Лиру. То есть, чтобы... Ну, есть, допустим, маркетинговые ходы, а здесь немножко все-таки мы занимаемся исследованием и пытаемся разобрать, как устроен мир и как устроен человек, и как он взаимодействует со Вселенной. Поэтому вот этот вот Я Есим, то, что Я Есим, он соединяет вот эти вот наши пять тренажеров. Разбираясь с людьми, Значит, мы обратили внимание на их прошлые воплощения. Вот. И тут мы опять тоже нашли десятку, тут тоже мы нашли девятку. Мы обратили на прошлые три основные воплощения. Ну, это все мой опыт, так сказать, с которым я как бы. Прошел, потому что я искал какие-то программы, с чем я резонирую, с какими-то людьми там, и все остальное. То есть я это все раскопал, раскрыл, и поэтому у меня, ну как бы, отработал свои программы. Поэтому я пришел к трем основным воплощениям. Это первое воплощение, которое связано с небесами. Второе воплощение, которое связано с человеком. И третье воплощение, это которое с землей. Это первое воплощение – духовность. Я был батюшкой. Второе, я был воином. Вот, и третье, это я был богатый, духовный и благородный. Эти все воплощения я раскопал в своих зеркалах, потому что, когда мне кто-то из экстрасенсов говорит, они видят через свою призму, через свое зеркало. Поэтому мне было, ну, хотелось познать себя самого. И поэтому, когда люди приходят, мы стараемся вывести, чтобы человек сам себя познал попытался узнать о себе, познать, допустим, своего дедушку которого там, или бабушку, которого он не видел, да? но он может выйти на этот образ. Это зеркала позволяют сделать. Таким образом, я такую схемку создал, потом я обратил внимание на наше настоящее состояние, потому что у нас есть в настоящем прошлое, которое тоже очень важно, потому что мы сами где-то натворили каких-то бед в этой жизни для себя которая как бы имеет ну, негативные состояния в настоящем моменте, вот. Поэтому здесь это как три слона, на которых стоит наша Земля. Здесь человек стоит вертикально, и три есть выбор, куда мы совершим переход: черное, серая или белое. Смотрите, как интересно! опять получается три троичности, девятка. Но десятка все-таки это начало и конец. И поэтому, делая запросы, я увидел такую картинку, допу, когда мне показали, допустим, структуру белого, есть три ступени, опять три ступени. И у трех ступеней есть, значит, три ситуации, когда человек стоит в полный рост, когда он стоит молится, и когда он, практически, есть люди, когда их обратили в церковь, они на коленях, но ну, практически на пол ложатся. То есть, таким я понял, так я пытался понять, что вот эта вот десятая точка это и есть черепаха, на которых стоят три слона. Это круг жизни. Вот она черепаха, три слона. То есть понимание, как устроены структуры, потому что говорить, там, 10, там, 20, говорит там о десяти, о двадцати или кто-то говорит там о ста каких-то воплощениях. Ну я бы немножко как бы структурировал эту информацию, потому что хотя бы понять три основные. Когда я ну осознал и понял эти три основные, мне легче как бы, уже понимать, куда двигаться и что дальше делать. Ну, естественно, нами это все каждый как бы, слайд, каждая информацию, которую мы получаем, мы ее стараемся депонировать и производить авторские права, потому что мы ее, получается, познаем сами и стараемся людям тоже, стараемся, чтобы люди тоже начали себя познавать и рассчитывать, расши, э, раскрывать свою информацию, которая дана им по жизни. Вот. Ну, наши небольшие издания, это человек зеркала вселенной», вот, э, которую мы на, значит, напечатали, она есть в э, Это монография совместно с Новосибирском, с Александром Васильевичем Трофимовым. Там есть пять наших научных статей, э, то есть есть исток, откуда были зеркала, и какие исследования проводятся, в зеркалах и что происходит. Ну и наша брошюра пространственные тренажеры для сознания. Вот это литература. Ну мой доклад закончился. Вот сейчас я переключусь на Веру Сергеевну. Она нам расскажет про нам Гомерную модель осознанного творения. Вот как она ее видит, потому что она ее получала с тонкого плана.